Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Павличенко. Я независимый партнер корпорации Фухоу. Я рада приветствовать вас на моем YouTube-канале. Для тех людей, кто недавно смотрит мой канал, я хочу немного рассказать о себе. По образованию я педагог. Имею более 10 лет педагогического стажа. Я работала воспитателем в детских садах, в коррекционной школе, в интернате. Некоторое время я была кадастром-инженером и работала в бюджетной организации. Работая в бюджетной организации, я понимала, что жизнь проходит мимо меня. Да и к тому времени здоровье стало э, подводить. И вот однажды, 7 лет назад, меня пригласили в одну сетевую компанию на презентацию. Это была корпорация For Home. Я, конечно, пришла на мероприятие чисто из уважения к человеку, который меня пригласил туда. И я всегда думала, что буду работать или буду заниматься своим здоровьем хоть где, но только не в сетевой компании. И вот прослушав информацию о здоровье, я поняла, что именно, это именно то, что мне нужно. Став партнером компании, я поняла, что моя жизнь полностью изменилась. На сегодняшний день я являюсь сапфиром компании и имею довольно большую структуру. Я очень горжусь, что являюсь партнером корпорации Фухову. Я выполняю благородную миссию. Я несу людям информацию о том, что здоровым быть легко и можно оставаться здоровым долгие-долгие годы. А теперь ваша очередь. Дорогие друзья, пожалуйста, напишите в комментариях, кто вы, из какого города, вообще откуда вы и чем занимаетесь. Я буду очень признательна вам за эту информацию. Если кто-то еще не подписан на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь и не забудьте активировать кнопку колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я благодарю вас за внимание. С вами была Ольга Павличенко и до новых встреч!